Приветствую всех и я хотел бы рассказать вам о таком интересном плагине, который намного упрощает работу в блупринтах по той причине, что он структурирует все эти пути, которые мы прокладываем, ну узлы, так сказать, и это выглядит намного лучше, чем я думал вообще. К примеру, смотрите, здесь есть то, что... У нас узлы становятся более острыми, и они как бы не пересекаются. К примеру, у меня есть функция э, поворот стелс убийства, которая довольно-таки запутанная, и сейчас на ее примере мы сделаем более э, грамотно, чтобы было все видно. Здесь мы можем удалить теперь и просто вставить сюда это отправить немного ниже. Здесь добавить узел и перенести его сюда. Так. Здесь узел и переносим его сюда. И не знаю, как вам, но, как по мне, это очень и очень удобно. Так. Выносим сюда. Выносим сюда. Также здесь создам узел перенесу сюда скачать вы этот плагин сможете у нас в группе в дискорде ссылочка будет в описании на наш дискорд так, так, так как бы здесь делать поудобнее Поэтому для тех, кто будет смотреть последующие ролики, вы не пугайтесь то, что у меня будет все выглядеть теперь <смех> вот так вот. Немного схоже на микросхему. Так, интересно, что будет, если мы вот так подключим. То есть, в принципе, да, неплохо. Но я бы добавил таки сюда. Так, так, так, так. И вот уже на примере этой функции мы можем видеть то, что стало все намного разборчивее. И... С этим работать теперь будет намного легче. Ну, лично для меня. Ничего не, не имею против обычных стандартных узлов. Но, как по мне, это намного удобнее. И, кстати, здесь есть настройка. Edit Project Settings, по-моему. Здесь у нас плагин должен быть. Так, попробуем его найти. Здесь, значит, это у нас Edit, Editor Preference, Editor Preference, Electronic Note Plugin. И здесь у нас есть стили. Давайте что-нибудь попереключаем, посмотрим, как это будет выглядеть на примере этой функции. Так. У нас есть Style, Style Default. То есть, как было, мы можем увидеть. Давайте на этом примере мы посмотрим. Вот это вот как было. Такое непонятно что. Так после чего как оно стало, когда мы немного расположили их. И также здесь есть третий квадратный тип. Ну, для квадратного типа, я думаю, здесь нужно будет снова их переставлять. Но тоже неплохо. Тоже неплохо. Давайте я поставлю subway, и также здесь есть право-лево, что оно нам меняет. Ну, но немного меняет, да. То есть это угол либо сверху, либо снизу получается. Так приоритет, э, приоритет, нода или приоритет пин. Так что у нас меняется приоритет нода, приоритет пин. Это приоритетность э, узла, к чему оно идет. На данный момент, к примеру, стоит приоритет пин. Если мы выставляем приоритет нода, то, соответственно, у нас э, все идет практически по одной линейке. Давай поставим приоритет пин так радиусы у нас здесь так всякие расстояния сеты повороты disable pin offset ага. то есть если мы disable pin offset ставим у нас все сглаживается неким образом ну тоже тоже интересно X, это я, не знаю, что это. Ну, я пока уберу сглаживание Так, Ribbon Style, Ribbon Style, то есть это тоже немного у нас сглаживает, это. это сугубо для наших выходов и входов, то есть белые узлы, можно изменить Style отдельно получается, к примеру, дефолт можно поставить квадратность. Ну да, в принципе, в принципе да, неплохо, неплохо по настройкам. И также, так, bubble стайл какой-то, не знаю, что это делает. И не видно, что это делает. Ладно, мы это оставим в покое. И вот как, как мы можем видеть, интересный такой плагинчик, который упростит нам работу. Как мы можем вот здесь увидеть, все очень компактно, все видно, что куда идет. И все автоматически подравнивается. Довольно-таки неплохо. Поэтому присоединяйтесь к нам в Дискорд, там еще много чего интересного и всем пока.